Приветствую вас на своем канале, в сегодняшнем видео мы с вами поговорим о пряже фирмы Himalaya, это серия Angel, довольно-таки нежная пряжа, несмотря на то, что здесь 64% акрила, но здесь премиум акрил идет, то есть улучшенная версия акрила, вот, и 36% полиамида, благодаря вот такому составу пряжа не скрипучая, очень приятная на ощупь и хорошая в работе. Вязала я с нее аксессуары на девочку, то есть вязала снуд, метеночки и шапочку. Вот. Мне нравится очень такая пряжа, вот как раз таки для демисезонных наборчиков. Вот. В принципе, можно вязать такой пряжи смело Ниточка в два, в три сложения и подойдет и на кардиганы, и на кофточки, на какие-то детские вещи. Очень такая вот э, хорошая пряжа в работе мне понравилась. Вот теперь, что касаемо э, здесь рекомендованный размер. Спиц три с половиной, но, честно говоря, для плотного вязания лицевой глади здесь подойдет максимум двоечка. Вот тройка с половиной это много, я тройка с половиной вязала ниточку в два сложения, то есть два-три сложения в принципе можно смело вязать и тройка с половиной и четверкой даже вот э -э, рекомендованный номер крючка это 225 миллиметров принципе здесь соглашусь э -э, возможно даже двоечка подойдет для более такого плотного вязания столбиков если вы будете вязать какую-то кофточку столбиками с накидом допустим то вполне подойдет если же это какие-то рюши то можно использовать даже троечку а -э, что хочу сказать касаемо пряжи в принципе пряжа Соответствует цена-качество, мне очень понравилась она в работе, поэтому, конечно же, оставляйте отзывы и комментарии, кто вязал что из этой пряжи, делитесь фотографиями э, изделий из этой пряжи в моей группе ВКонтакте. Всем хорошего настроения, ровных петелек, не забудьте лайкнуть, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!